И всем привет, мои дорогие друзья, с вами как всегда я Кошник. Я извиняюсь за столь долго отсутствие на Ютубе, меня не было практически полгода, но все-таки я вернулся и планирую снимать очень много качественного контента. Спасибо всем тем, кто не отписался от моего канала, хотя Ютуб списал целых пол тысячи подписчиков, и мне за это очень обидно, но все-таки я тут сам виноват, то, что не выпускал видеоролики, активности на моем канале практически не было. Но все-таки на недавних двух стримах, которые проходили на прошедшей неделе, вы набрали нормальный такой актив и хорошо мне задонатили. Но я все-таки вернулся, и давайте перейдем к первому участнику. Это полиция Майами. стоит. У, у у меня мурашки по коже. Он еще не нападал на меня еще никак вообще. Я like it... а? М -м -м, а сколько вкусняшек, М -м -м, сколько холестерин. А если я к тебе подойду? Ты меня сломаешь, пада? Oh, тут подск... А тут подскальзнуть может брата. Не подходи ко мне. Не, 네, мне вовсе не страшно. Ну, а канал этого шикарного парня называется Хменеджер Ариус Гейм. У него офигенные превьюшки на канале, у него офигенные качества видеороликов, офигенный монтаж, офигенное все, Даже офигенный звук в видеороликах, чего нет у меня. Но я извиняюсь, я, конечно, сейчас хочу купить себе новый микрофон тысяч за 8-10, чтобы у меня был просто прекраснейший звук в видеороликах. Но все таки давайте оценивать этот канал. Э, оформление прикольное, все круто, если вы хотите че-то его канал или вам понравился сам ютубер, переходить по ссылочке в описании там все ютуберы сегодня будут превьюшки прикольные мне они заходят, они достаточно кликбейтные, достаточно крутые и по ним хочется тыкать, сама частота виде выхода видеороликов такая же как у меня, то раз в месяц, то раз в неделю, когда как но все таки есть только один минус, это выход видеороликов, ну а так все круто, я ставлю ему 9 из 10 мне зашел канал, спасибо но перед тем как мы начнем не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Также не забываем про колокольчик и соцсети в описании. Итак, чтобы сделать качественный ролик на ютубе, нам нужны определенные пункты, которые вы можете создавать их сами и выполнять их по ходу действия. Например, сценарий. Вы должны написать определенный текст у себя в блокноте. Он состоит из трех частей. Первое сценария это приветствие и краткое описание того, что будет происходить в этом ролике. То есть, всем привет, с вами я и в этом ролике я вам расскажу... И дальше вы можете додумать сами. Дальше у нас идет основная часть ролика. То есть это то, что у вас написано в названии. Ради чего вы засняли этот ролик в принципе. Эта часть должна быть самая большая из трех. И самое последнее, это прощание. Вы должны поблагодарить зрителей, кто посмотрел этот ролик. Напомните про свои соцсети. Ну а канал этого парня называется Вэйн. На этом канале присутствует э, много разного контента, но в основном это контент по типу как сделать. Например, как сделать качественный видеоролик на YouTube, это который вы сейчас смотрели. И, например, как сделать красивое летнее превью. Или как сделать рамку для вебки за 5 минут, и все в этом роде. Он настоящий мастер по тегам, он их делает э, правильно, у него много видосов залетали на, например, 20-30 тысяч просмотров, и вообще этот парень, мне кажется, профессионал в своем деле. Э, он делает максимально качественный видеоролик, у него офигенный монтаж, у него офигенный сценарий, у него офигенный звук видеоролики и офигенное качество самих видеороликов. Э, ну, как у меня, в принципе, я не что намекаю, но Пожалуйста, поставьте под этим видеороликом лайк, мне надо его как можно сильнее заверсить, чтобы наконец-то было много просмотров, чтобы набирать опять ход и возвращаться нормально на YouTube. Ну, а давайте поговорим о самом канале Вейна. У него видеоролики выходят довольно-таки часто, раз в неделю, либо раз в две недели. Но достаточно недавно он пропадал на целых полгода, ну, в принципе, как и я. Ну, а до этого у него видосики также часто выходили. Офигенные превьюшки, офигенное оформление. И единственный только минус, это дата выходов э, самих видеороликов. Ну а так, ты ТОП, ставлю тебе 10 из 10, и мы переходим к следующему ютуберу. Тебе нравятся женщины? Да, пап, да, нравится. Надо сказать Гале, что у нас все таки мальчик. Да не переживай ты так. Ты тут вообще не виноват. Это они. Так, все. Вы и так уже достаточно для него сделали. Лёня, они... Ну, Он, как-то танцевал. Правда, Ну, гость, ну, покажи. ну, покажи. Костя, ну покажи. не не, не. Ну, Давай, давай, давай. давай. я знаю, что Что я пропустил? Я, по-моему, на минуту вырубился. На. Заткнись! А, а то что ты мне еще сделаешь? Я и так уже ниже пояса ничего не чувствую. <з Accompanie> я сказал, что я это есть не буду. А я сказала, ешь! <uestion Cow -п fizzy> <commented súper Reto -tale> я так понимаю, что я не вовремя зашел, да? Да нет, все нормально. Мы завтракаем. Привет, малышка! Тебе, Вер, тоже привет. Я просил тебя принести э, валик. Ну, это мой братишка и просто офигенный канал Чайман. Бросался он благодаря мудам на Воронину, Хотя целая серия роликов муд на э, собрала там по 80, по 60 и так далее. Короче, набрала очень много просмотров. Но самих подписчиков у Чаймана не так уж много, всего лишь 900 подписчиков, это крайне мало для такого офигенного, шикарного канала. Он снимает, повторюсь, он снимает балдежные ролики, у него офигенные превьюшки, офигенное оформление канала, ты просто сам человек офигенный сам по себе, uh, у нас с ним даже совпадают в чем-то вкусы, крутой человек, одним словом, очень крутые видеоролики, очень крутой человек, uh, хочу, чтобы вы на него подписались, ссылочка на него в описании, давайте добьем ему хотя бы тысячу подписчиков, но хотя я в своих силах не уверен, что мы сможем сделать это, а uh, так, чаймана я ставлю 10 из 10, просто офигенный канал. Ну и всем, кто смотрел этот видеоролик, я хочу вам сказать огромное спасибо. Надеюсь, на этом видеоролике будет много просмотров, много лайков, много комментариев. Я надеюсь, вы постараетесь в этом помочь мне, чтобы видеоролик зашел хотя бы на тысячу просмотров, чтобы вернуть бывалые времена, которые были полгода назад, в начале года. Я собираюсь, кстати, возвращаться на этот YouTube-канал полноценно. Скоро будут выходить ролики намного чаще, намного качественнее качественнее предыдущего формата, будет очень много новых рубрик, много новых топов, я обещаю вам это зайдет, вы будете в шоке от того, какой будет офигенный канал, офигенные видеоролики на этом канале, вы просто обалдеете, я вам гарантирую, так что подписывайтесь, ставьте лайки, давайте добьем мне назад 3000 подписчиков, потому что, ну, YouTube офигел, списать просто так с ничего 500 подписчиков, это очень обидно, ну и что ж, я могу всем сказать, спасибо за просмотр, Просмотр. Еще раз поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий и всем спасибо за просмотр, всем пока!